Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое организаторам за возможность выступить на данной конференции. И тема моего доклада, она касается лекарственного лечения уротериального рака. И я бы хотел пройтись по всем этим темам, то есть место в иммунотерапии в лечение лечении рака в адювантном терапии при метастатическом процессе. Ну, на данный момент стандартом неодювантного лечения рака мочевого пузыря является химиотерапия. И по данным трех метаанализов, всем прекрасно известно, что это лечение позволяет достичь увеличения общей пятилетней выживаемости порядка 5-8%. Также неодевантная химиотерапия она способствует достижению порядка 25% полных патоморфологических ответов. Что же мы знаем на данный момент про неодевантную Лечение иммунотерапии при данной локализации. Ну, идет 25 исследований, зарегистрированных в клиниках Утраллс гов где изучается иммунотерапия как сочетание с химиотерапией, так и моноиммунотерапией, так и комбинирование иммунопрепаратов. И результаты некоторых из них уже даже опубликованы. Здесь основная идея всех этих исследований – проследить именно частоту полного патомофологического ответа. Соответственно, если мы взглянем на те исследования, которые уже опубликованы, результаты, небольшое количество больных, здесь представлены 4 исследования, где изучалась иммунотерапия, и посмотрите на число потомфологических ответов. Оно достигает даже 46% при комбинированном лечении иммунотерапии. Если мы посмотрим на результаты исследований, где используется иммунотерапия, на адювантном режиме в сочетании с этостатиками, то здесь частота полных патоморфозов стремится к 50. Ну, в заключение, да, по неодевантной иммунотерапии. На данный момент, конечно, это не является стандартом. Но, тем не менее, у нас есть данные о выраженном противоопухольном эффекте с высокой частотой полных патоморфозов и даже больше, чем при надевантной химиотерапии. Хорошая переносимость. И здесь, конечно, операции выполняются в основном без задержек ввиду токсичности. Однако у нас нет данных по общей выживаемости, эти маленькие исследования, они не рандомизированы, соответственно, нет точных данных о необходимости длить, сколько курсов проводить на одевантной иммунотерапии. И нет никаких на данный момент молекулярных маркеров, позволяющих оценить, для кого это будет польза, а для кого иммунотерапия на одевантном режиме не будет полезна. Что касается адювантного лечения, то здесь вопрос более сложный, поскольку адювантную химиотерапию по моему опыту назначают далеко не все доктора, учитывая, что у нас есть данные одного метаанализа, причем все исследования, которые туда вошли, они были незавершенными, поэтому уровень доказательности здесь достаточно слабый. Из этого вытекают все международные рекомендации, которые гласят о том, что адювантная химиотерапия может быть... Проведена пациентам, кто не получил неодювант. И в основном это все-таки пациенты с большим распространением опухолевого процесса. Имунотерапия а активно изучается в одювантном режиме. Одно из исследований – это инвигр 0,10, где атызолизумаб изучался по сравнению с плацебо после радикальной операции в течение года. Исследование было негативным, то есть по своей первичной точке безрецитивной выживаемости – Здесь не было статистически значимых различий, причем это не зависело от статуса эпидеи опухоли. Однако вот в 2021 году были опубликованы свежие данные, это под анализ этого исследования, где сказать, оценили ретроспективно наличие циркулирующего опухолевого ДНК у пациентов перед началом лечения от излезумаба. И здесь мы можем видеть, что те пациенты, у которых было циркулирующая опухоль от ДНК обнаружено, они как раз-таки выигрывали при назначении от азолизумаба что можно видеть на графиках, да, там колоссальные различия в общей выживаемости, в то время как те пациенты, у которых циркулирующая опухоль от ДНК обнаружено не было, они и жили дольше, и, так сказать, никакой пользы от данного лечения не получали. Но учитывая, что данные это ретроспективные, вот на ESMA в 2022 году был озвучен дизайн нового исследования ВИГР-011, который а, по своему дизайну схожи с предыдущим, но здесь уже а, проспективно будет изучаться вот, а влияние наличия циркулирующего пулькового ДНК а, у пациентов после операции, как это все-таки влияет на результаты лечения адювантным отезолизумом. Позитивное исследование в иммунотерапии это Checkmate 274, которое было схожим по дизайну с предыдущими, однако здесь использовался не в адюванте. И оно было, здесь было показано увеличение безрецидивной выживаемости в два раза в общей группе. Плюс к этому в группе у пациентов с опухолями эпидель положительными, а медиана безразильной живаемости в принципе не достигнута. Также продолжается исследование Амбассадор, где исследуется пембролизумаб в Адюванте. И если делать какие-то краткие выводы, то по Адювантной иммунотерапии, то можно сказать, что возможно некая персонализация в будущем посредством определения циркулирующего опухолевого ДНК, а также возможна персонализация в будущем при наличии мутации ВИДЖФР, это препарат инфигретиниб, он не относится к иммунотерапии, но здесь следует отметить, что в исследовании с адювантным ниволумабом пациенты наименьший выигрыш, которые имели от назначения этого препарата, это пациенты с опухолями верхних мочеводящих путей, где эта мутация встречается чаще. На данный момент есть только увеличение безрезидивной выживаемости при использовании ниволумаба. И если мы посмотрим рекомендации, то данный вид лечения, он рекомендован с в ЭСМО, в самом последнем э, э, издании, да, вот, которое буквально несколько дней назад вышло по лечению рака мочевого пузыря, эта опция она не является стандартом, в русском тоже. Соответственно, необходимо более длительное наблюдение за и оценку общей выживаемости, а также получение результатов по третьему иммунопрепарату, исследуемому в одеванте. Ну и метастатический рутальный рак. Здесь ключевой момент в выборе первой линии лекарственного лечения, это а, подходит ли пациент для лечения цисплатином. А также мы можем посмотреть а, PDL-статус, ну а все, остальное, что, а все остальные молекулярные маркеры на данный момент не являются стандартом для определения а, дальнейшей тактики лечения. Ну, к сожалению, что а, мы знаем, что больше, чем 50% пациентов а, есть противопоказания к цисплатину. И, соответственно, в этой связи да, некоторые пациенты могут получать иммунотерапию, если у них есть ПДЛ-экспрессия положительная. В этой связи можно как раз-таки отметить пятилетние данные исследования keynote 052 доложенные на АСКО в 2021 году, где как раз у таких больных использовался пембролизумаб. И посмотрите, здесь медиана общей выживаемости в среднем 1,3 месяца, но тем не менее при СПС более 10, она уже 18,5 месяцев, а пациенты, которые достигли полного ответа, а исходя из графика такие были, медиана общей выживаемости у них не достигнута, пациенты с частичным ответом медиана общей выживаемости 35,9 месяцев. Но тем не менее добавление пембролизумаба к стандартной химиотерапии в первой линии лекарственного лечения. К сожалению, не привело к улучшению результатов лечения. Это было исследование КИНОТ-361, где сравнивалось три группы, всем известное исследование. Эмбролизумаб добавлялся к стандартной химиотерапии, сравнивалось с химиотерапией. Также была группа, где он использовался в монорежиме. Причем для ПДЛ-позитивных опухолей также не было астически значимых различий. МВИГР-130, Схожие по дизайну исследования с предыдущим, только здесь исследовался атезолизумаб как в монорежиме, так и в комбинации с химиотерапией в первой линии метастатического ротариального рака. Исследования, хоть и здесь были различия, да, на дельта 1,9 месяцев в медиане, Времени до прогрессирования и 2,6 месяцев в общей вживаемости. Тем не менее, там исследование было спланировано так, что эти данные они не являлись статистически значимыми. Однако вот в 2021 году есть новые данные по этому протоколу. И здесь мы видим, что в PDL-положительных опухолях, это залезума по монотерапии все-таки позволил достичь снижения риска смерти на 33% по сравнению с химиотерапией. Более того, за вот сплотение неподходящих пациентов от азолизумаб, а также монотерапию, позволил достичь снижения риска смерти на 40% по сравнению с группой химиотерапии. Поддерживающая терапия. Также всем известны исследования, где после стандартной химиотерапии абилумаб, пациенты получали авилумаб, либо а, Best Supportive Care. Это позитивное исследование, в котором было показано, что добавление в поддерживающем режиме, оно увеличивает общую выживаемость на 17%, более того, на популяции ПДЛ положительной опухоли даже на 22%. Было доложено НАСКО в 2020 году, и если мы смотрим под групповой анализ, то здесь тоже видно, что практически все группы пациентов выигрывали при данном лечении. И вот НАСКО уже в 2021 году, опять же, да, опубликован более новый анализ этого исследования, где э, выявлено, что применение авилумаба в поддерживающем режиме оно не зависело от э, начала его применения. То есть могли начать его применять через 4 либо 10 недель после завершения последнего курса химиотерапии. И также э, применение авилумаба в поддерживающем режиме способствовало увеличению общей выживаемости независимо от количества курсов. То есть мы могли провести от 4, 4 до 6 курсов, тем не менее поддерживающая терапия Виллмабом, она давала свой склад в общую выживаемость. Ну, краткие выводы по первой линии. То есть все-таки на данный момент, исходя из рекомендаций, она назначается только пациентам с противопоказаниями к цесплатину с положительной экспрессией ПДЛ в опухоли, а также пациентам, которым в принципе противопоказана да, любая химиотерапия с, с неизвестным уровнем ПДЛ. Но, однако, здесь надо отметить, что не было прямого сравнения иммунотерапии друг с другом. Также добавление иммунотерапии к стандартной химиотерапии не привело к улучшению результатов лечения. И, опять же, да, такой вопрос риторический, что делать после прогрессирования на поддерживающей терапии Виллумаб. Вторая линия иммунотерапии, но здесь на самом деле я бы сказал только про пембролизумаб, поскольку единственный препарат, который изучался именно в рандомизированном исследовании второй линии и сравнивался с химиотерапией. Это 0,045 0,45, как раз-таки были обновленные данные на АСКО 2021 опубликованы, и мы видим, что здесь прослеживается на всем этапе наблюдения выигрыш пембролизумаба по сравнению с химиотерапией, как в общей выживаемости, так и в длительности ответа чтобы разбавить немножко графики. Пациент, да, который получал пембрилзумап по второй линии, очень кратко, 62 года, рутальный рак лоханки левой почки, нефректомия. И через 7 лет выявлено и верифицирован метастаз на заключительных лимфатических узлах. Мы провели ему первую линию химиотерапии с платингом с частичным ответом, однако через буквально несколько месяцев пациент запрогрессировал. Поэтому ну, был назначен пембрилзумап. Посмотрите, частичный ответ сохранялся на протяжении 21 месяца. А далее по парамедицинским моментам мы пациенты сняли с лечения. Через 8 месяцев наступило прогрессирование процесса и была рекомендована реиндукция. Например, лизумаба, и еще целый год он получал его, только после этого развилось прогрессирование. Соответственно, суммарная длительность лечения, включая перерыв и реиндукцию, 3,5 года. Ну нельзя не сказать про комбинации иммунотерапии, да, опять же, на АСКО в 2021 году был доложен результаты небольшого исследования, где 43 пациента, которые были неподходящими для химиотерапии, получали инфартумаб с пембролизумабом, и здесь достаточно большой, 93% редукции опухоли у этих пациентов, и получается, что выживаемость также была отслежена, и двухлетняя Выживаемость 56,3%. И последнее, наверное, на сегодня, все, что я хотела сказать: исследование это, это инфортумаб с пембролизумабом. Это достаточно такое дерзкое исследование, в плане, что это сравнивается прямое сравнение с химиотерапией в первой линии. Но ну, на данный момент, вот исходя из сайта Clinical Trials.gov, там план набрать 760 пациентов, набрано на 457, и завершится оно еще не совсем скоро. Но тем не менее, будем ждать результаты.